Всем привет, всем здравствуйте, кто смотрит мой канал. Меня зовут Ишад Азлыев. Это канал Дэви. Мы вчера сняли влог про Хэллоуин. Сегодня будет у нас влог, не знаю, какой. Ну, там вот этот разнообразный влог. Так. Не понял. Сейчас надо что-нибудь подумать, о чем мы сейчас будем поговорить. А, да, вспомнил пока. К примеру, у нас не будет лога. Точнее, лог будет, точнее у нас видео не будет с микрофоном, с голосом. То, чтобы что из голоса буду говорить. А так, пока я снимать не буду, вы набрали немало таких количеств просмотров. 83. Просто. И, конечно, я не один дома. Дови, Дови тут сидит, просто не хочет. Вот. Пока, покажу. Ну, видите, да? Вот он. Ну, все, у тебя уже видели. Ну, видели, в общем. Так, сейчас перезагружу, тут еще просмотр увеличивается. Ладно. Пока смотрим. Так. Ну, я вам говорю, что насчет моего друга, Рейнэплая, он уже больше ни ход не заходит, но ну, мне все равно как бы, ну, ну как сказать, он мне не нужен. Лучше струк Марат, может, мы с ним с него локсин, курит, конечно. Вот, опять покажу вам эти. Давайте я вам перечислю всех футболистов, которые ничего делать не наводят. Это Неймар младший. Тут тоже Неймар младший. Вот. Показать вам хочу. Сфокусироваться должно, чтобы видно было. Вот. Криштиану Роналду. Вот. Это, правда, не подарили в этом году, но я вам это говорила уже. Лионель Моиси. Просто я фанат футбола, я люблю футбол. что-то тренировка мне не получается просто толк. Забивать, там, пинать. <клёх> <клёх> вот еще. Ну вот только проснулись, точнее, я только проснулся, но не только. Это вот какой футболист, который играет за клуб Лейпсик. Был <клёх> Лепсик. Сокращенный РБЛ будет. Ну, вы поняли вообще. была Лалана. Так, забыла это назад Играть как чемпион. Еще топс какой-то непонятный. Вот, кстати, даже есть. Только так вот. 105. Ой, 102 точнее. Просто зеркаль. <coughs> <coughs> <coughs> вот этот. Андресен Синьеста. за клуб Рассол сейчас что-то не играю, не играет за немецкий клуб. А нет, не за немецкий, а за японский, по-моему. Знаю. Гардбейл. Вот. За Реал Мадрид играет. Джоу Мартини. А, нет, Джоу Маутини, точнее. Опять Гардбел. Сейчас. Я вам, правда, вчера не перечислял футболистов, просто показал и все. Мне еще полностью сколько. Как будто скрипыши реально. А, все, теперь числять, конечно, смотреть. Сразу вам два покажу, чтобы было быстрее. Вот. Джо Альваро Марата. Вот И.. Антуан Дризман. Вот. Ну, качать плохой, конечно, но... Извините, ну, не суть истории. Просто. Андра Сильва. Заметьте, я уже игры практически не снимаю просто. И кто это у нас? А... Шадли. Я его не знаю правда я некоторых знаю некоторых нет 50 на 50 я знаю вот этот такой сеср аспиликуэст и немножко узнаю. Но... вот так вот вот так видеоролик будет длиться ну сказать много либо немного хм, а ну сейчас не про... не про длительность тайма говорит а про... этот про влог. Николас Атаменди. Да. Тот самый. Жорджа Киелини. Джохарт. Короче, я буду быстро перечислять все это. Луис Суарес. Короче, нету три дубликата. Только не дубликат уж это так, вы Суарес опять, такие, опять такие. Джонас, не весь полно дубликатов. Ну не дубликатов, что там картинка то разная, но все те, все те же имена. Эдерсон, Джордан Аю. Си. покажу, что вы Марко Ройс. Вот. Еще три карточки все. Эдерсон. Опять Эдерсон мне попасть смысле, Чем я тут дубликат? У меня же не было. Как будто заколдовали они, блин. Вот это уж точно дублика сравните. С этими с этим. Вот. вот. это уж точно дубликаты. -то. Вот Кьюр-код, кстати. Не знаю для чего. Ну, штрих-код по-другому. Не знаю, для чего это. Ну, типа-то, а, для знаю, почему там подарки тебя будут презентовать. Так. Жонес. Опять-таки. Войсах счастливый. Польский футболист. Хотя мне кажется, что немецкий. Вот, все. Всех перечислил. Это вообще минут две прошло где-то. Все, сейчас чем мы поговорим. показал он стеснительный ну, Он еще бы не прыгал первый раз влог снял так что кстати у него на канале есть влог ссылка в описании будет наверное Но я оставлю так нет ссылки будут закрепе да вот всех перечислил вот сейчас вам еще покажу вот всех прям это будет это 10 минут длиться самый длинный влог на моем канале так что этот что вообще показать саунд-ап бутылку на которую пила это тупо ну к примеру вот. я, не вот рисунки, я не буду вот мои рисунки перечислять вот все мои рисунки деревни рисовал но не на горы вот. Это память городской, а не деревня. Я еще тебе не Ставьте лайки, если не лайки и, коммент... и пишите коммент, кто не любит деревню. Я лично не люблю деревню. Что тут показать? Вот мне вчера игрушку купили. Подарок, точнее, дали. И этот. Это тролль, что ли, по-моему? Что очень похоже. Какой-то этот. Что-то в что-то. Ну, кто любит эти игрушки, ну то это значит коллекционирует. Я просто оставлю. Я... Я не фанат таких детских мультиков, Ну, я зато с Панчегоб это, это лайк, достойный это лайк. Что вам еще показать? Так, сейчас. Так, ничего нужно не показать. М -м -м, как сказать? Все, лук заканчивается на этом канале. Если что, я сниму влог завтра. Что-то новенькое привезут. Я вам сниму скетч. Мой первый мой первый скетч. Может, даже сегодня сниму. Сейчас я скажу пару слов в Я пока Паулу ставлю. Понял? Короче, я ему сказал. Все. Ребят. А с вами был Дэви. Ну, Дови, короче, он вот этот, не появлялся. Так что, этот, ну, лишь от вас, канал Дэви. Hmm. Ссылка будет в описании, ссылка будет в на него. Так что, этот. Uh. Всем врачи и всем пока-пока.